Всем привет, на связи мистер Офисек. продолжаем играть в игрушку Ori and View of the Wisps. Мы находимся в офигенном месте Светлое озера, позитивчик у нас здесь происходит. Итак, что мы сделали в прошлый раз? Ну мы добили светлое озера на 58%. Прошли вот это все место здесь, вот нашли Кволока, он что-то куда-то там погрузился, пошел вниз. Ну а мы пошли почему-то вверх, вот здесь он был у нас. Мы пошли вверх, открыли вот здесь вот врата, они были заперты, пособирали всякую фигнюшку, которую здесь нашли. А, у нас теперь новые супер-пупер умения. Мы теперь в воде можем вот такую штуку делать. На, на! Все, просто вообще папки. Папки-нагибаторы. Теперь мы. Вот. Я так полагаю, мы. Не можем что ли? Мы не можем вот эту сломать. Офиге. А что делать? Как быть? Эм, и что? Окей, эти выросли. И что? Зачем это? В общем, мы это все дело открыли, и сейчас я не понимаю, что нам делать. Вроде бы мы тут таки, такие трупапки. По воде можем там все делать. А в итоге что? Ничего не можем. В итоге ничего не можем. Каким-то макаром мы как-то вверх должны подняться, наверное, да? Ай! А тут он так не работает. Йок! Йок, йок, йок! Фрагменты чеки энергии мы теперь еще стали круче. Скоро мы наберем все фрагменты чеки энергии и... Мы просто будем эти Знаю рэ Рэмбо рэмбо пери -рэмбо будем Ладно, от отхилимся Даже не знаю, что тут творить э -э Я не понимаю, зачем вот эти бубенцы Мы типа должны Раз, два, три В одно время что ли сделать И что, откроется та фигня Вот еще четвертый, да? Да, нет, нифига. Вот просто так мы можем отворить это дело. Странно это все. Тут какая-то дырка. А, -а, -а, а, Четыре бубенца мы должны сделать, и тогда типа эта дверка отворится. Вот, вот так это работает. Один бубенец у нас. Это вверху, да? Вот бубенцы. Так, ладно, я понял. И что? И мы не успели. Ха -ха. Давай. Коза, блин слилась вода еще это хорошо или плохо Ха. могу ли я сюда подняться если я всю воду сливаю в унитаз куда-то я не понимаю куда она уходит но ее становится меньше здесь туда куда-то пропадает вода вся Ха. блин это капец какой-то так ладно понятно что ничего не понятно здесь у нас ячейка энергии которую мы которую мы должны достать понимаете да это О -о -о -о. Э. дух вот он дух ладно я понял что Ракета полетит туда. Не так это работает. Ай-яй-яй-яй. Так, а как нам обратно попасть? Никак, да? Через ракету только. Только через ракету. Вот она. Фрагмент ячейки жизни. Спасибо. Здесь мы опять же можем все это подпрыгать. Подпрыгать. О, тут рыбачат у нас. Фига себе рыбачок. Ши, не двигайся! Всю рыбу распугаешь, а не те еще проныры. Вот была бы у меня сеть, но моя сеть сломана. А починить нечем. У тебя ведь не найдется ниток? Или даже сети? Нет? Ну ладно. Ух ты. А, ты мне, я тебе походу. Какой-то там такой, которому нитки будут нужны или сеть. Окей. Окей. Блин, вода-то ниже идет как горлику руду собирать. Ух ух, ух. ух, Так, нам к моке надо сходить сказать, что мы видели нашего друга. Так, ты-то что нам скажешь? Рыбалка. И так занятие непростое, еще и моки все время занимают лучшие места. Ну а теперь в моем озерце. Не осталось воды. Не знаешь, кто это постарался. Остался только один колодец. Да и в том не капли воды. Ну и как мне теперь рыбачить? Согласен, братан. Что-то пошло не по плану. Игра сохранена. Так. Давайте. Вот. Горликова руда. Она нас заждалась. Очень приочень. Блин, воды нету, нифига. Ты будешь стрелять? Нет, я... Вот он. А, выстрелил, блин. Как нам ее забрать-то теперь отсюда? Я не понимаю. Ладно, пойдем он к тому парню, моки. Ох, ты спрятался спрятался, тебя тут не видать, да, такой крутой гад. ой ой Вот что нам нужно было. Мощь. О, здорово, братан. Тропинки в этих озер извилистые, но я знала, что ты найдешь кулака. Значит, он ушел на запад. Жаль, что я плавать не умею. Если вы с ним еще увидитесь, передай, пожалуйста, вот это. Оп. Амулет. Вы нашли новый для задания. колок. когда-то подарил этот амулет маленькой Моке. Чтоб та стала храбрее. О, вот задание задания. Дайте амулет колоку. Ага. Ну что ж, не зря я вернулся. Э, бесполезно туда это головешка да а тут у нас классное место которое нас может прибить к чертям. все я прошел это место Ха-ха! встречайте меня парни ой ладно я все понял Главное не зазнаваться. А можно и без всего остаться. Так, все, я крутышка. Я пошел только вперед. Здесь хиппэшка нас ждет. Что еще скажет? Ну-ка давайте ради интереса. Это особенная амулет. Кволок подарил мне его, когда я была маленькой. Это придаст тебе храбрости, сказал он. Но храбрость мне придал не амулет, а сам кволок. Так, рыбки, рыбки. Ну и где эта пакость, которая тут пакостила? Блин, серьезно? Мне тут что, прожать надо? Мне тут надо рожать опять. Блин, честно, я не хочу рожать. Поэтому давай, до свидания. Я пошел вот сюда. Пока. Э. До свидули. Крабик то наш, крабик. Скорпик ты, скорпик. М -м -м. Кволок, mm -hmm. да, амулет, не амулет. Блин. Вот как, как нам, как нам, как нам? Ас мы как ним? Тут все понятно. Но дерево, дерево надо убрать, надо поставить. Че, блин, я ж тебя дунул. Гадство, ты гадство, гадство, ты гадство. Отлично. Блин, ну что ж такое-то? Везет очень. Везучий случай. Стоп. Блин, куда ты на него прыгаешь? Ага! Огонь! Огонь! Да что ж такое, огонь и я. Ага, это прям везение. Всё, я понял это пока не мое это пока вообще не мое там какая-то дичь происходит короче нам нужно вниз воду и валить валить валить ой опять что ли вы чё серьезно так подождите я сейчас Опа, пошла вода, да, блин, гадость ты какая, иди сюда реальное затопление будет. Алё? Ты чё, блин? Я тоже так могу прыгать, бегать. Ага! Всё, весело вам всем, да? Весело Всем весело Так, у нас проход там открылся Дайте пузырик Пузырик хочу Давай же дивизию Ура, ура Фрагмент ячейки жизни Мы забрали его, ура Это пипец Затопление какое-то, Вот a Это было да это было классно на самом деле. Мне понравилось. Не все должно легко добываться. Не все. В том числе и эти горликовые руды. Черт их побери. Вот здесь вот тоже непонятно как... а, как мы это можем сделать, да? Пузыриком. Ладно. Не всем данные пузырики. Не всем все дано, так хорошо, ох ты, какое странное место. Ой, шмякнули меня. У, -у, -у. Я понял, что там надо творить. Там надо прям творить прям. Все. Порешали мы. С вами. Так, где тут творительство будет сейчас? такое. Аккуратно надо прям. О, тут уже заклинило ее. Я себе. Вот этого я вообще не ожидал ни разу. разу я такого не ожидал, блин, Все, отстаньте от меня, заклинило, значит заклинило, пипец блин, подошел на хряк и меня нету, тоже знал что так будет, кто знал, так вот он, тот долгожданный момент, Сохранение. Я на месте, Поцки. Так, а что у нас здесь-то? Здесь у нас... Как ее взять, спрашивается. Ну, допустим. Ладно, мы где-то так... А, ну... Блин, может здесь вода должна была быть? А мы тут все вниз ломали. Ой подождите а тут все так плохо да я понял тут все плохо хорошо что мы здесь должны найти вообще ой фига себе а мне как-то это опасно туда идти Поэтому я туда пока не пойду. Я пойду куда-то в другое место. Как нам сюда пойти? Не дают. Гады. С колоком что-то не то. Поспешим. Куда спешить-то? Ух ты, елки. А вот и сила леса. Колок ее отыскал. Что происходит? Оба. Какого фига? О, -о, -о нет. Жесть. Так, что делать-то надо? Твою ж дивизию. А, вот нам кто дверь откроет. Твою ж... <сос> <сос> Мы здесь драться будем? <сос> блин, это капец какой-то. А, отдайте амулет к Волоку. Отдали, блин, амулет. Какие-то руки, крюки. Что происходит, блин? Все, нас зажало, блин. Отлично. Опять заново отсюда все. Ручки, крючки. Так, тут понятно, мы тут остаемся. Дальше мы плывем. Какого х... Там говорят, двигайся быстрее, братан. Иначе ручки тебя сломают. Это ручки наперед действуют. А -а -а -а. Спасибо, что открываешь. Урон идет, я понял. Руки. Ай-яй-яй Ай, Ай. Куда-то мы до да пришли Таямба надо Вот эту фигню поставить Прям я уверен Ай, она его нафиг долбит. Ой, кволок, не надо, прошу тебя. Что ты творишь, стоямо? Стоп, мне нужно будет вверх потом, да, походу подняться. О! Да чтоб тебя! Толби его, пожалуйста! Как-нибудь его долби. Вот гата. Добиваю же. Все. У. Я просто не понимаю, как его можно было еще долбить, но вот... лягуха давайте поднимемся вверх лянки какая-то дичь была я вообще не был к такому повороту события готов У -у -у -у. хорошо что я еще туда сходил прежде чем топать сюда Тут все собрал, тут думал сначала сюда идти, сейчас я заберу. Ага, конечно, заберу. Турдом, блин. Это какой-то капец, реально. Так, что ты выжил, нет? А чё ж ты сразу так не сделал? Твой свет горит все ярче, дитя. Сила леса больше ничто не угрожает. Блова не вернуть. Здесь мы бессильны. Но мы по-прежнему можем дать Нивену второй шанс. Ну что, давай давать. Найди все огоньки. Пусть они снова будут вместе. А Моки... Приглядывай за ними. Вместо меня приглядывай за этим краем. Кто знает, что еще может произойти? Ты все, что ли? Пипец, конечно. Мы ж тебе амулет принесли. Ты? Ну ты, блин, даешь. Амулет кому? Да, вовремя конечно Вы нашли новый огонек всего леса Максимальный запас жизни и энергии возрос Потерянный в раю Задание выполнено Атолетик Волока Пипец. Просто какой-то пипец. И как нам сейчас быть? Отдайте колоку амулет. Отдали, блин. Все, нету его. Да, красивые земли, и тут вот такой дурдом произошел это капец это это поражение давай подеремся с тобой подеремся кто еще хочет подраться линк все того коньки отбросил вообще пофиг у кого всех завалил ай блин да произошла действительно хрень полнейшая мы это все тут бежали пробежали Йоп. рыба ты или ты не рыба рыба или ты не рыба да пипец конечно не думаю что так все будет плохо но оно вот так все плохо Ай, да что к тебя? Рудаш там есть Горликова. Как это можно? Тогда быстро пройти? Пипец, блин. Че, карате, да? До или после. Запомнил там. О, блин. Горликова руда. Только так ее можно достать. Через эту ваку. Смотри, тут получается, мы можем тоже ускоряться, как оказывается. Давай, я жду. А -а -а. Каковака. Блин, ну это пипец. Это просто пипец. Ой, oh, бэба yeah, горликова руда 4 штуки подни руки все горликова руда отлично спасибо ой да дела конечно печальные тут мои любимчики отработали пушки оказывается они тоже моща еще то давай подеремся у кого в итоге то так мы якобы должны тут чего-то да найти да давайте найдем Вот как мы вот это должны найти. О, да. Как рыба в воде. Вот как мы это должны найти. Так, вот здесь мы сейчас можем еще побултыхаться. И, наверное, как-то вверх там побывать. Сходить. О, здрасте. Сука вас тут, э? ё -моё. Кто из вас тут самый крутой попрыгун? Оказалось... Таких нету, да? А, ну вот можно было с воды прыгнуть, а я тут... По-другому все это дело делал. Давайте вот этому гаду за А ему пофигу, да? Блин. Вот как сюда нам сейчас попасть с вами? Это ж нужно сделать. По идее. 87% у нас тут пройдено. Но нужно попасть сюда ну что, будем это думать наверное уже в следующий раз а на этом будем заканчивать так ну да давайте так и сделаем вот здесь мы остановимся и в следующий раз увидимся уже и начнем отсюда с вами был офисерк всем огромное спасибо за внимание и всем пока до новых встреч